Приветствую! С вами Сергей Бердачук и в этом видео я проведу аудит сайта интернет-магазина. Итак, заходим на страничку этого сайта. Что я вижу? Прежде всего я вижу логотип с непонятным названием шоурум. Что за шоурум? Конкретно, данный магазин посвящен больше товарам для отделки, для ремонта, ремонта квартир, то есть напольное покрытие, обои, двери. Именно исходя из категории товаров, я вижу его основное назначение. Вот этот вот слайдер, он здесь на самом деле не очень информативный. Что вот я бы делал? Первое, убираем этот логотип, он вообще вам абсолютно здесь не нужен. Здесь большими буквами надо написать ваше уникальное торговое предложение. Что конкретно вы продаете? Это может быть, ну надо даже взять wordstat Посмотреть что у вас. Все для отделки, например. Все для отделки квартиры. Очень много запросов. Отделка квартир и так далее. Все для ремонта. Тоже очень много запросов. Сформируйте ваше уникальное предложение и напишите. Все для ремонта и отделки квартиры. Фактически, это будет ваше уникальное предложение. Будет сразу понятно о чем этот сайт. Вторая вещь, чего тут не хватает. Я вижу, что здесь, судя по телефонам, это э, Украина, скорее всего. Но я, конкретно региональность, что вот люди обычно ищут. Надо посмотреть, где относится этот магазин. Так, тут ничего опять же не написано, где доставка, куда у нас идет. Так, доставка курьером по Киеву и Киевской области. Вот здесь вот и пишем, ваше уникальное предложение, здесь напишем. Надо написать «Доставка по Киеву и Киевской области». Плюс у вас здесь есть уникальная вещь, что она бесплатная. Тогда пишем «Бесплатная от 900 гривен». Бесплатно при заказе от 900 гривен. Сформируйте вот этот поиск. Можно сюда куда-нибудь вниз запустить. Здесь максимально используем, используем пространство для, именно для вашего уникального предложения, для донесения информации. То есть, ваше уникальное предложение должно состоять из таких ключевых вещей. Это что вы делаете и почему действовать надо прямо сейчас. Есть, если есть какая-то акция, если, тогда она срок ограничения этой акции. То есть мы можем поменять это уникальное предложение, например, там, в течение двух недель или до конца недели действует акция. Это вот фрагмент, который ограничивает ваше уникальное предложение. Конкретно у вас должно быть четко написано. Все для отделки квартиры, все для ремонта и отделки квартиры, доставка по Киеву, Киевской области, бесплатно при заказе от 900 гривен. Три строчки, которые будут четко описывать, что, куда я попал, что мне сделать, почему мне надо дальше смотреть этот сайт. Сейчас я вообще здесь ничего не понимаю, что вы делаете. Я не являюсь специалистом, вижу здесь производители. Производители мне ни о чем не говорят конкретно в данной штуке. Вот что должно быть. Категории товаров должны быть вверху, выше подняты. Когда вы выбираете конкретную категорию, у вас должно быть уже дальше там, по производителям можно отфильтровать. Но вот конкретно, например, я захожу на полное покрытие. Так. Вот здесь вот видно производитель. Все это правильно. Но опять же, уже когда мы сюда зашли. Напольное покрытие, ламинат, массивная доска. Производители. А вот на главной получи. Ну, не на главной, на той странице, где я только что был, там не совсем понятно. Дальше. По Каталог Декоративная штукатурка. Ну-ка. В общем медленновато сайт работает? Нажимаем. Античный велюр. Смотрим, в этой категории нет товаров. Пусто. А дальше я вижу какие-то... Так, есть товар или нет товар? Я не понимаю. Если нет товаров в категории, мы должны это убрать. Не должно быть лишних ведь, пунктов в меню. Сделайте, скажите программисту, что тех товаров, которых на, на текущий момент нету, их скрывать, либо же их опускать вниз. Ну, любую давайте, другую какую-нибудь, луксорсоры, тоже нет. Мерсельский войск, Боск. Тоже нет хорошо Ой, постельное белье ну кстати постельное белье выбивается из всего комплекса зайдем в карточку товара какую-нибудь долго открывается реально долго интернет магазин никто не будет ждать что когда так долго открывается сайт надо проработать посмотреть почему он так медленно работает так заголовок постельное белье цвет белый открываем исходный код Смотрим, что у нас есть. Description. Купить постельное белье в магазине шоурум. Это все нормально. Keywords. Title. Есть нормально. да? Я до этого отсканировал в программе SEO Vision ваш сайт. Смотрим. Очень много показывает красным проблем. Давайте так. По, например, раздел двери. Нету описания. Description практически ни на одной категории что у нас там есть пипной декор пипной декор сниппеты сниппеты можно было бы побольше 95 символов у нас есть реально 160 символов на которые мы можем описание делать пишите более детальное описание у вас кстати, о, смотрите, двигаюсь сюда они полностью совпадают описание, описание не должны совпадать Заголовки должны отличаться как минимум четырьмя или даже, наверное, восьмью символами. Вот эти вот одним символом – это дубликаты страниц поисковой системы. Их будут считать как одно абсолютно. Практически тут для сайта куча работы. Хорошо, вот это что такое? Мейстер. Мейстер. Что это такое? Здесь должно быть написано «мейстер». Дальше расшифровка, что это ламинат. Плотный код страницы. Что у нас в описании. Title. В тайтле должно быть написано. H1 должен быть написано, что это ламинат. И description должен быть написан. Вот фактически вы за счет того, что ленитесь составлять четкие подробные описания. Однопольное вот покрытие. Видите, у вас все пусто. Есть заголовок. На некоторых есть description коротенький. Купить паркет. Опять же, паркетная доска. Такая-то. Купить паркетную доску на проездной 10. Ну, больше, ну, более информативно. Пишите описание. Так. Из таких базовых вещей, вот конкретно просканируйте у программу, в программе посмотрите, сколько у вас реально не заполнена информации. И на сайте я не ношу информации по блогу, по каким-то статьям. То есть, кроме интернет-магазина, я рекомендую делать еще раздел блога, который бы рекламировал, приводил потенциальных клиентов не только по товарам, а по статье. Пишется статьи, которые как пользоваться вашим товаром. Как Здесь не видно, кстати, вот заходим любой товар, я не вижу нигде видео. Описывайте карточку товара очень подробно, четко. То есть не просто их характеристики, описывайте как пользоваться, преимущества, выгоды. И для каждого товара мы делаем статьи, которые. Даже группы товаров, там, как лампочки, например, какие лампочки лучше выбирать, какие эффективные, например, энергосберегающие или светодиодные. Разница. В чем разница? В чем разница производителей? Почему именно вот эту модель надо выбирать, а не ту модель? Чем они отличаются? Холодный, теплый свет. За счет статей вы можете привлекать. Практически бесплатно трафик. Главное, вы в Яндекс Метрике посмотрите ваши целевые аудитории, срезы целевых аудиторий, чем они интересуются. Будет понятно, о чем надо писать статьи. Хотя, по, по сути, здесь можно писать любые статьи по ремонту. По ремонту, потому что по использованию, например, как поклеить обои, какие двери выбрать, какие двери лучше, какие хуже, какие профили лучше. Так, внизу здесь есть ссылки на соцсети. Ну-ка, нажимаем. Что плохо? Идёт, вы уводите клиента с… Вот посылка должна быть открываться в новом окне, а не так, как у вас сделано. То есть, вы по, по факту по понажите на ссылки, я ушел. Точно так же, сейчас посмотрим на Инстаграм, точно так же ушёл. То есть, я ушел с сайта, все, вы потеряли клиента. Соцсети как раз в обратную сторону должны. Они должны приводить к вам клиента. Вот эти две ссылки должны быть открываться в, новых, в новом окне. По этим телефонам. Скажите программисту, чтобы он запрограммировал это как ссылку на телефон. То есть, Когда пользователь открывает это с мобильного устройства, по клику сюда должна вызываться контакт. То есть набор телефона автоматически по, по процессу покупки. Ну здесь я, во первых, не вижу множество картинок. Ну ладно, купить. Что надо дальше делать? Я не перешел в корзину. То есть я должен думать, почему я сюда где-то нажать. Если я нажал купить, я я попадаю в корзину. Делайте всегда, старайтесь сделать сразу же переход в отдельную страницу просмотра корзины. Если человек захочет еще что-то добавить. Здесь будет слева где-нибудь ссылку добавить в корзину. Ну не знаю. Я. Смотря сколько у вас товаров за раз покупают. Если покупают много, то тогда можно сделать в таком варианте, как у вас. Но опять же, если что-то добавилось в корзину, здесь надо явно выделить, что он добавил. Сейчас вот разницы у меня никакой не было. Я сейчас удалю. Визуально у меня ничем не отличается практически. 0, единичка. Выделите красным цветом, когда добавлено уже что-то, что-то добавлено. Опять же, ваша корзина пуста. Что мне дальше делать? Вы предложите каталог продукции, именно графические или, например, самые популярные продукты. Это из технических таких вопросов. Еще по проблемам вашего сайта. Ваш сайт... Открывается, вот если я набираю 3W, 3W да? он точно так же открывается. Это дубликат сайта. У вас должен быть редирект. Как определить, какой вариант надо выбрать? Набираем сайт 3W домен, нажимаем поиск. Найдена только одна страничка. да? Ничего вообще даже не найдено. То есть в Google сайт по такому адресу не проиндексирован если убираю 3w да, вот сайт проиндексирован именно без префикса я так понимаю яндекс вам не, не так важно давайте еще и в яндексе проверим так, в яндексе без а в яндексе кстати так нашлось 3000 результатов и так 3000 непонятно ну, я бы сделал вариант без 3, префикса он, он более короткий более Удобно. то есть скажите программисту что надо настроить 301 редирект на корень сайта который будет один вариант показывать еще смотрим слэш в конце все нормально редирект отработался по новостям раздел новости на самом деле и не такой уж он и важный я бы может быть его всегда не делал а что то он пустой даже если он пустой тогда вообще уберите его отсюда он не нужен здесь минимум информации вам надо что сделать? Человек должен понять, что и как он... Как оплачивать, как доставка. Это самые два важных пункта. Я бы вообще отсюда брал бы в меню, большими кнопками должны быть. Четко должно быть прописано. Как оплачивать, как, до, как доставляется товар. Потому что я... Какие-то критерии должны быть. Плюс отзывы. Отзывов я вообще здесь нигде не вижу на сайте. Так, чтобы... Таких вот критических вопросов... Ну, давайте еще посмотрим... А, нет, не тут. Page Speed, Page Test, ну какой-нибудь раздел о магазине, пускай будет, или даже может быть, рекламный. Потестируем на скорость в этом сервисе и SpeedInsight, сайт от Google. Там же проверится на мобильную верстку. К сожалению, у меня нету доступа к вебмастеру и сервисам аналитики, поэтому не могу вам более четкая информация предоставить. И X-Tool, что у нас по, по общей индексации. Счетчиков, видимо, либо нет. Сейчас посмотрим, есть ли там счетчики. Так, либо интернета нет, да. Ян, Яндекс, Метрика. Да, здесь Google Аналитика, есть, и Яндекс, наверное, нету. Не вижу. Ладно. По счетчикам. Никакой информации не нашлось. Сайт редко достаточно обновляется. Входящие ссылки. Да как-то так особо при таком возрасте сайта абсолютно плохо проиндексирован. С мои рекомендации первых исправить структуру, структуре. Во-вторых, посмотреть, потестировать по скорости. Это важнейший параметр. Что у нас показывает? Он достаточно быстро показал, что он отрисовывается. Ну-ка. Первый просмотр у нас. Отрисовка, ну да, нормально, в общем. Через 2,5-3 секунды, 4. За 4 секунды уже что-то показывается, что ну, реально отрисовка происходит достаточно долго, полного сайта. Ну, там много картинок было. Сказать программисту, чтобы вот этих вот, опять же, ошибок не должно быть. Вот видите, какой-то файлик не, не, графически не загружен, штифты долго загружаются. На самом деле, работа над скоростью сайта, она очень важна по мобильной верстке. Так, сайт не адаптирован для мобильной верстки. Это снижает его юз юзабилити, то есть, современные пользователи достаточно много пользуются мобильными так. так, ну, тут со скриптами, как обычная проблема, то есть, это к программистам по оптимизации скорости, по кэшированию, по картинкам. Тоже достаточно есть в чем поработать, много картинок. Опять же, видите, картинки статические, которые не меняются, как карточки, добавления, можно чуть-чуть уменьшить их, размер будет быстрее загружаться. Нужна мобильная верстка, сайт должен работать, на, и на тех и на тех устройствах. И работать именно над контентом. То есть сайт прежде всего должен быть понятный, Больше видео, больше отзывов, потому что сейчас я вообще непонятно о чем, почему я должен вам доверять, я вообще нигде не вижу никакой информации, что это за сайт. То есть я захожу, когда я вижу вот такую вот картинку, я ухожу, потому что она абсолютно ни о чем, какая-то тут корона, как, ну реально ни о чем. Просто текст напишите этот аккуратненько, будет гораздо понятнее, что это за сайт, зачем он вам нужен, почему я должен на нем что-то покупать, может что, как бы, И по заголовкам. То есть, вот проходим в программе SEO Talvision, просматриваем, как ваш сайт будет в поиске вы выклить вы, вы, купить декоративную лепку, да? А здесь почему-то написано библиотеки левая правая урок, купить декоративную лепку. У вас должно быть Декоративная лепка. Такая-то, такая-то модель. А не библиотеки. По крайней мере, тут H1, наверное, совпадает с title Я так подозреваю. Ну-ка. Так, у вас это Title И он же в H1. То есть H1. тут, правда, немножко отличается, да и декоративно, ладно. Но я бы все-таки смотрел более понятно, для меня непонятно, что это такое. Декоративная лепка, называть их по-другому. Это набор или библиотеки, но ладно, пускай. Вам, наверное, виднее. Если люди так набирают, значит так набирают, но здесь вот понятно, карниз, карниз. Больше прорабатывайте description. Именно на них это считайте, что ваша возможность рекламы, бесплатная реклама вашего сайта за счет этого вы можете получать больше клиентов. Исправляйте ошибки. Аудит сайта делался при помощи программы SEO Tool Vision, Базовый аудит в рамках акции при покупке. того лицензии. Исправляйте ошибки. Удачи вам!